здравствуйте сегодня будем делать подставку под уличные цветы берем пластиковую трубу размером 280 сантиметров и диаметром 20 миллиметров и разрезаем ее на три ножки размером 30-35 сантиметров Разрезали, три ножки получились одного размера. Вот так выглядят три ножки без наконечника. Оставшийся кусок трубы длиной 180 см аккуратно делаем изгиб. Этот изгиб потом соединяем на внутреннюю вставку трубы из пластика или деревянный чопик диаметром 16 мм. И так приступаем к изготовлению наконечника. Вот так он выглядит готовый наконечник с четырех сторон, обрезанный болгаркой. Пластиковую ножку с одной стороны забиваем деревянный чопик, с другой пусто. Берем металлопластиковую трубку диаметром 16 мм и разрезаем ее по 10 сантиметров. Берем металлический наконечник и набиваем на нее отрезанную трубку. Сейчас металлический наконечник со втулкой будем вставлять в ножку подставки. Берем ножку и вставляем туда наконечник. Вот так он выглядит. Будем сейчас его закреплять. Расверли, чтобы не повернулось, сразу вставляем шпинт в шпринт или гвоздь место. Откручиваем. Берем ударские слишком открываем. Вот теперь загибаем или раскрепаем. и все вот расклепано. можно и убивать молотком можно можно и вдавливать никуда оно не денется все будет нормально приступаем к сборке подставки под цветы берем саморез с пресшайбой длиной 50 мм ранее забитую в ножку деревянный чопик и будем его закреплять на кольцо подставки ранее просверлено отверстие в пальце подставки, вставляем саморез и закрепляем ножку. Вот так выглядит подставка в собранном состоянии. Сейчас мы ее Потом этими ножками будет в грунт и устойчик будет стоять. Сейчас будем устанавливать подставку по цветы по месту ее расположения. В данном случае это куст пиона. Он еще в бутонах, куст не распустился, поэтому заблаговременно надо ставить поставку. Собираем куст уже и подгоняем ее в кольцо. Так, помаленьку, чтобы не поломать куст. помаленечку Заправляем его в кольцо. Конечно, надо было это заранее подготовить, но все. Нам не доходит времени, мало всегда. Вот так заправили. И сейчас будем приступать вдавливать ножки. Ножки будут... Земля, конечно, суховатая, поэтому тяжеловато будет ходить. Вдавливаем постепенно. Можно молотком маленько забивать. Можно было заранее там дырки сделать потом вставлять в них ну, вроде бы она вставляется нормально вот так выглядит подставка под цветами куста пиона высота здесь где-то 30-32 сантиметра от поверхности земли куст свободно лежит в кольце подставки аккуратно не сломается не нагибается благополучные. Теперь рассмотрим другую поставку, которая сделана из трубы металлопластика. Диаметр трубы 16 мм, длина трубы здесь взята 160 см. Ножки здесь взяты с обычной проволоки 6 мм, высота Ножек 45 сантиметров здесь выше, потому что колокольчик они сами по себе высоки. И выше ножки делались. Это очень простая поставка, но удобная для цветов. Итак, мы рассмотрели два вида изготовления поставок под уличные цветы. Из трубы ПВХ, из трубы металлопластика. Пишите свои впечатления на страницах просмотра видео, нравится вам или не нравится. Хотите быть первыми, получать известие о добавленных новых, новых видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.